С того момента, когда Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину и под видом спецоперации начали бомбить украинские города и убивать мирных жителей, для России начался окончательный обратный отсчет. В то время, когда весь демократичный цивилизованный мир старается развиваться, Россия все глубже возвращается в прошлое. Какие только причины вторжения не озвучивали главные рупоры Кремля и какие-то мифические биолаборатории, и ущемление русскоязычных, при том, что половина украинцев русскоговорящая, и натовский плацдарм, и мы забираем свое, и угроза нападения Украины, и самое важное и лживое среди пропаганды — нацизм. В Украине для защиты не было оружия, с чем она собиралась нападать. Постоянная травля Запада и Америки с русского телевидения. Тогда почему дети всех чиновников и олигархов живут там, учатся там, не в России? И возвращаться не собираются, хотя и их скоро депортируют. Посмотрите, как в Украине встречают и провожают погибших защитников. Разве нацистам, от которых Россия пришла нас защищать, отдавал бы украинский народ такую честь? Россияне вам долгие годы лгали, и теперь вы поддерживаете войны, Развязанной Россией. Ваша страна стала изгоем на столетия. Ваши дети скоро начнут вас ненавидеть за это и проклинать, особенно, когда узнают правду о том, что происходит на самом деле. Они будут жить в нищете и изоляции от цивилизованного мира и знать, что их родители могли все это прекратить. Это самый наилучший сценарий для России, если Путин не начнет ядерную войну, вследствие которой мир просто прекратит существовать.